Здравствуйте, меня зовут Евгений Иванов, и сегодня я хотел бы сказать несколько слов о законе о банкротстве физических лиц. Закон вышел в 2015 году, уже есть определенная практика. Что хотелось бы осветить для того, чтобы ну, граждане, люди понимали, что может дать этот закон. Закон о банкротстве позволяет людям полностью списать с себя долги, освободиться от долга, начать жизнь с чистого листа. Есть определенные признаки, по которым человек э, может пойти на банкротство. То есть это наличие задолженности перед банками и э, наличие просрочек, да, ну порядка одного-двух месяцев. Этого достаточно для того, чтобы уже обращаться к юристам и идти на банкротство. А на сегодняшний момент у компании «Финэкспир» 100% практика. Причем списываются по закону долги не только перед банками, но и перед микрофинансами, перед налоговой, пенсионным, перед частными лицами, э, долги по ЖКХ в том числе. Последствия очень незначительные и э, нужно не обращать внимания на ту дезинформацию, которая есть в интернете. По закону всего три последствия. Первое. Человек не может банкротиться чаще, чем раз в пять лет. Это ограничение действует на протяжении пяти лет. При взятии новых кредитов человек-должник, банкрот, должен предупреждать кредитора о том, что он банкротился. И он вполне может получить кредит, ну, скорее всего, просто под залог какого-то имущества. И третий момент, очень образно, он не может открыть его ушку, не быть учредителем в юридическом лице. Вот это все последствия, которые есть по закону. Квартира у гражданина остается, выезд за границу, как правило, не ограничивается. Долги на детей не переходят. То есть все проходит лояльно, ну и достаточно комфортно для клиента. Поэтому мы рекомендуем вам обращаться к юристам, рассмотреть для себя возможность банкротства физического лица. В результате анализа мы вам полностью обрисуем те риски, которые у вас есть, поймем, подходит вам процедура банкротства или не подходит. И в крайнем случае мы найдем другие механизмы защиты, вас от ну, диктата и произвола банков. С автоклубом мы работаем давно, нас знают. Для участников автоклуба есть определенные скидки. К участникам автоклуба определенное отношение наших юристов и менеджеров. Спасибо, обращайтесь, мы всегда с вами.